Меня зовут Егор, мне 8 лет. Мне больше понравилось, короче читал к домашнему заданию. И у нас тоже очень хороший. Мне еще понравилось, как мы э, считали до 1 до 10. Еще не понравилось больше а, э, искать отличия. Ну, угу. если все, давай спросим бабушку твою, да? Вы же с Егором занимались? Да, да ага. меня зовут Ирина, привела нас сюда, что Егор терялся перед текстом, страх перед текстом. Сейчас по окончанию курса страх перед текстом ушел, то есть... Открывается новый текст, он сначала немножко как-то тормозит, но потом включается и начинает читать даже иногда с удовольствием. Значит, что еще появилось нового? Память, гораздо увеличилась память. Значит, очень быстро стал запоминать стихотворение. Потом, значит, пересказ. С пересказом было очень трудно. То есть новый текст прочитает, и пересказывать было тяжело. Сейчас тоже включается пересказ, но может не сразу, потом, значит, у него ритм увеличивается и начинает там свои эмоции подключать, и пересказ улучшается. Вот. Потом, как ни странно, улучшились знания по математике, то есть стал думать более объемно, и результат по математике улучшились. Надо значит, сказать тренеру большое спасибо, потому что очень мало, по-видимому, таких взрослых людей, которые могут организовать такое количество детей, при этом они чувствуют себя очень уютно здесь, чувствуют, что ими занимаются, их тут ждут, и они полностью раскрепощаются, и в этом состоянии они больше впитывает в себя знаний, которые им предоставляет тренер. И надо сказать еще про тренера, что очень отзывчивый человек в любых вопросах, она и спешит на помощь. Спасибо большое вам за, за поддержку и за оказанную помощь. Затем, чем мы пришли, то и получилось. И ближайшим родственникам у нас очень много ровесников, и чуть помладше, чуть постарше его родственников, будут им давать рассказывать, что за курсом здесь у нас Спасибо огромное за такой день